Здравствуйте, дорогие дамы, с вами Игорь Мерлин. Интересная мысль пришла мне нынче. Почему одинокие женщины прекращают попытки найти своего мужчину? Это может случиться в любом возрасте, и в 25, и в 30, и в 50, и в 70. Я пришел к выводу, что одиночество для некоторых выгодно. Вы спросите Мерлин, а чем же оно выгодно? Первое. Не надо напрягаться, чтобы выглядеть привлекательно ради него. Ну да, конечно, если не стремиться быть симпатичной ради себя самой, то скоро можно в такое превратиться, что будешь бегом мимо зеркала бегать и самооценка ниже плитуса у тебя упадет. Второе. Не нужно тратить время на переписку на сайтах знакомств, на свидания и тратить Время и деньги лучше всего на новые наряды. Ага. А лучше посвятить время просмотру сериалов Инстаграма, ТикТока и Ютуба. То есть подглядывать за чужой счастливой жизнью. Ну а также хлебнуть вина, вкусить сладостей, чтобы доставить смысла жизни в свое существование. Ну, кто-то вместо вина и сладостей предпочитает кроссфит, медитации ну или задницу вкачивать, в крайнем случае. Третье. Зачем силы переводить на то, чтобы притереться к новому человеку, а вдруг он обманет, а вдруг мы разойдемся, а я так старалась. Точно. Зачем люди вообще встречаются, обмениваются энергией, флюидами, дарят тепло, любовь, но ну, все равно ведь мы умрем, зачем это все надо? Надеюсь, приведенные выгоды одиночества вас лично не прельщают и вы стремитесь обрести личное счастье, просто пока почему-то не получается. И это, дорогие дамы, поправимо. Приходите на мой мастер-класс «Как найти идеального мужчину?». Он состоится… 31 января в 15.00. Готовы стать любимой и счастливой? Готовы? Тогда жду вас на мастер-классе, ссылка под этим видео. С вами был Игорь Мерлин, до встречи на мастер-классе. Пока-пока.